Пятая часть решения задачи D15. Вычисляем работы сил. Итак, работа силы XA. чему она у нас будет равна? XB, то есть, она будет равна, повторюсь, давайте мы сюда перейдем теперь. XB, вот у нас. Давайте отдельно выпишем то, что происходит вот в точке B. В точке B у нас действует XB и yb какое перемещение испытывает точка b вот так и вот так это ее значит маленькая xb yb то есть а это ее маленькая xb значит вот это такое перемещение и такое то есть оба перемещения тоже в положительном направлении поэтому обе работы будут положительными то есть работа силы xa равна значит чему строго говоря она равна следующему то есть xb умножить скалярно на вектор перемещения дельта S, Но мы разбили наш... Я пишу это подробно, чтобы вы понимали, о чем речь. D, S, плюс D, Оба вектора. Скалярное произведение, значит, вектору на сумму двух векторов равно сумме скалярных произведений этих векторов. То есть, дельта S, плюс XB умножить на дельта sb y это у нас равняется значит это произведение значит вот этот вектор вот это перемещение вектор модуль силы умножить на модуль вектора перемещения умножить на косинус нуля а он равен единице плюс значит модуль силы умножить на модуль перемещения умножить на косинус девяносто а он равен 0. Значит, этот равен нулю умножить, а этот равен просто, что xb умножить на дельта SBX. Или, вспоминаем, чему у нас равно ΔSBX, вот оно, дельта φ cb умножить на косинус бета. Это равняется xb умножить на дельта φ на CB умножить на косинус бета. Ну Осталось раскрыть геометрию, но СБ на косинус бета мы уже знаем, что это такое. Напоминаю, бета у нас, давайте вернусь сюда, еще один вспомогательный рисунок. У нас вот это С, вот это Б, а вот это наш угол бета. Значит, гипотенузу умножить на косинус – это длина вот этого лежащего катета. То есть равняется 11XA умножить на дельта ФИ. Итак, я вычислил работу неизвестной силы XB. Почему я здесь все время на A а перехожу? XB. И здесь все то же самое теперь для вычисления работы силы YA. А, вот этой. То же самое если делать. Только теперь работа силы будет равна нулю на вот этом перемещении. И будет равна что? модуль силы умножить на вот это перемещение, то дельта sb y или yb умножить на дельта фи умножить на cb, умножить на синус β, если я подставлю наше значение, что дельта sb y, вот оно, дельта sb y, дельта вот. фи на cb, на синус β, cb на синус β это вот эта величина, то есть у нас равняется 4yb умножить на дельта фи. Осталось нам что еще сделать. То есть мы вычислили какие работы. Вот эту, эту, эту и mb мы тоже вычислили. Я их давайте покажу. Давайте выделю вот эти. Значит дельта а. Вот у нас. Дельта а. p 1 Дельта а. В момента неизвестно. Вот оно. Дельта а. x у нас вот оно. дельта а у в точке Б. вот оно. теперь нам надо вычислить осталась единственная эта сила это что сила p2 давайте выпишем опять здесь вот отдельно ее сила p2 она приложена значит давайте вот так изобразим это мы изобразили точку d cd здесь приложено что сила P2Y, а здесь у нас приложена сила какая? P2X. Какие перемещения совершает она? Вот это XD, а это YD. Теперь, значит, работа силы 2 по оси X. Чему она равна? Значит, она равна P2X, умножить на перемещение по оси Х, дельта Х, Д, да, умножить на косинус, что 100, угол между ними 180 градусов. То есть, эта работа будет отрицательной, потому что тут минус единица. То есть, p 2 x умножить на, а дельта d, у нас вот это, дельта СДХ, вот дельта ФИ, cd на косинус гамма. Дельта ФИ, cd дельта умножить на C, d, умножить на косинус гамма. Это все равняется. P2x у нас... Э, да, со знаком минус. Извиняюсь, чуть -чуть. P2x модуль у нас равен чему был? Я напомню. Этот угол у нас... Давайте здесь прямо нарисуем. Вот этот угол у нас был... Вот это Px, это Py. Вот этот угол у нас 30 градусов. Значит, вот эта сторона у нас будет чему равна? P2 умножить на синус... 30. То есть минус p2 умножить на синус 30 градусов, умножить на delta умножить на cd, умножить на косинус гамма. Теперь здесь опять-таки возвращаемся. Гамма это вот этот угол, но вы посмотрите в задачке. То есть я напоминаю, гамма это у нас вот этот угол, но поскольку это перпендикулярно этому, а это перпендикулярно этому, то у нас, соответственно, вот это два угла гамма. Значит, соответственно, CD на косинус гамма, это у нас величина, забыл, это 6, по-моему, да? То есть, вот это равно 6. То есть, это равняется минус 6 умножить на P2 на синус 30 умножить на дельта фи, ну или сразу, давайте, минус 3 синус 30, то есть, минус 3P2 дельта фи. И абсолютно аналогично дельта А. Силы P2 по оси Y, составляющая. И будет P2Y умножить на ΔYD. Только теперь здесь будет что? Косинус нуля градусов. Потому что и сила по вертикали вверх, и перемещение по вертикали вверх, это единица. То есть равняется P2Y. А P2Y это у нас что? P2 умножить на... Вот P2Y. А вот P2 это P2 умножить на косинус 30. Ну или здесь, уже здесь ставили синус. Значит здесь косинус должны поставить. Здесь у нас что будет умножить на а дельта yd, соответственно, вот будет все то же самое, только с синусом. То есть, дельта φ cd на синус гамма равняется. cd синус гамма, это у нас вот эта сторона, это у нас 4. Равняется 4 умножить на 0,866. 80... 4 умножить на 0,866. 866, 3,464. Равняется 3,464P умножить на дельта Фи. Вот. И вот. Ну вот, мы готовы составить что? Уравнение принципа виртуальных перемещений. То есть сумма работ всех внешних сил на всех виртуальных перемещениях. Возможных перемещениях в систему должна равняться нулю. Давайте выпишем эту систему. Где у нас что? Минус 2P1 дельта фи. Минус 2P1 дельта фи. Дальше что у нас там шло? Плюс MB дельта фи. Плюс MB дельта фи. Далее, что у нас шло? 11xb дельта фи плюс 11xb дельта фи плюс 4yb дельта фи плюс 4yb дельта фи дальше что? Минус 3p2, минус 3p2 дельта фи и плюс 3, 464 p2, это p2 я забыл, дельта фи, все это равняется нулю. Вот мы составили уравнение. В этом уравнении три неизвестных. Это нам известно, но ну, дельта фи мы сокращаем, поскольку оно произвольное, значит, должен равняться множителю, значит, что должен равняться вот этот множитель. Дельта фи мы вынесли за скобку и сократили ввиду его произвольности. Мы не рассматриваем его нулевым. Значит, вот у нас еще один значит, вариант какой? Значит, минус 2P1 это уравнение плюс MB, плюс 11XB плюс 4YB минус 3P2 мин плюс 3464P2 равно 0. Это у нас одно уравнение с тремя неизвестными. Раз, два, три. Давайте обозначим это уравнение 1. Итак, мы можем причем сразу выписать его еще подставить, то есть все NB плюс 11XB плюс 4YB значит, минус 2P1 P1 у нас чему было равно 2 минус 2 умножить на 2 то есть минус 4 тела ньютона минус, а здесь у нас что было 0464 умножить на p 24 4 0464 Минус 3 плюс 3 – 0,464. Так, 0,464 умножить на 4 равняется 1,856 с плюсом плюс. 1,856 равняется 0. Ну, давайте из этого отнимем 4. 1,856 минус 4 равняется минус 2 144. То есть, вот наше первое уравнение с тремя неизвестными. Минус 2, 144 xb плюс 4yb. Вот наше первое уравнение. Подождите, здесь с минусом. Значит, сюда оно перешло с плюсом. Так. Хорошо. Как я и говорил, мы получили одно уравнение с тремя неизвестными. И нам надо как-то выкручиваться. Но об этом в следующем фрагменте.